В соответствии с пунктом 18 требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденных приказом СТЭК России от 11 февраля 2014 года номер 17, Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации информационной системы должно осуществляться оператором в соответствии с эксплуатационной документацией и организационно-распорядительными документами по защите информации и включать следующие мероприятия. Управление, администрирование системы защиты информации информационной системы, выявление инцидентов и реагирование на них. Управление конфигурацией аттестованной информационной системы и ее системой защиты информации. Контроль, мониторинг за обеспечением уровня защиты информации, содержащейся в информационной системе. Состав работ каждого из перечисленных мероприятий представлен в пункте 18 приказа в СТЭК России от 11 февраля 2013 года, номер 17. Можно ли при расчете НМЦК использовать коммерческие предложения прошлых периодов более 6 месяцев? Согласно пункту 3.14 методических рекомендаций по применению методов определения начальной максимальной цены контракта цены контракта заключаемого с единственным поставщиком подрядчиком исполнителем утвержденных приказами минэкономразвития от 2 октября 2013 года номер 567. При использовании в целях определения НМЦК ценовой информации из источников целесообразно привести цены прошлых периодов более 6 месяцев от периода определения НМЦК к текущему уровню цен в порядке, предусмотренным пунктом 3.18 данных рекомендаций, то есть с использованием расчета, включающего индекс потребительских цен для анализируемой категории товаров или услуг. Данные рекомендации можно придерживаться при использовании трех контрактов-аналогов в случае выбора метода «Анализ рынка». В случае обоснования закупки по методу «Анализ рынка» коммерческими предложениями или скриншотами и ссылками на источники стоимости, рекомендуется представлять актуальные сведения, то есть полученные менее 6 месяцев назад. Также обращаем внимание, что в случае использования коммерческих предложений для обоснования закупок в мероприятиях 2019 года, их повторное использование для обоснования закупок в мероприятиях 2020 года некорректно. В какое мероприятие по информатизации необходимо включить закупку услуг по передаче отчетности в ПФР, ФНС и другие организации?